Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, Продолжает выживать в Вальхейм. Неспроста, друзья, я значит, сегодня с этого берега. Все потому, что мне необходимо как-то добраться до моей яхты. До яхты, черт возьми, да, не, не яхта, а посудина. А по-другому, ребятки, в, в, на местном языке она называется карва или же а, лодка. Вот, ребят, к этой лодке сегодня мы попробуем сделать нормальный пирс, чтобы нам не пришлось мочить ноги и добираться постоянно вот таким вот образом вплавь, рискуя своей шкурой, да, рискуя просто-напросто утонуть в этих злых водах Вальхейма. Вода, ребятки, поистине здесь в Вальхейме это зло и особенно, ребятки, это зло для новичков, которые еще ни разу с ней а, не сталкивались. Все это и многое другое в сегодняшнем нашем а, выпуске, дорогой мой зритель, поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя а, поддержка. Ну, а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным а, видеоиграм, такими, например, как Вальхейм и не только. Приятного тебе просмотра, а мы, конечно же, начинаем! А, ну, во-первых, для того, чтобы построить что-то, нам необходимо сделать чудесный молоточек, с помощью которого открываются новые рецепты для э, строительства. Нас сегодня, ребятки, будут интересовать графа строительства. Вот в этой вкладочке все у нас. И находится все, что нам пригодится. но помимо того, что, ребят, нам пригодится молоточек и графа для строительства, нам, естественно, для постройки пирса э, потребуются ресурсы. Где же их взять? Да все легко и просто. Где, ребят, взять ресурсы, да, для постройки чего-либо? Я рассказывал в прошлых своих видосиках, да, по Вальхейму. Переходите в плейлист, все вы там найдете и да, больше. Там я, ребят, рассказываю, как выращивать и приручать кабанов. Также я рассказываю немножко о фермерстве, о том, как строить порталы и о многом другом. Поэтому, зритель, не стесняйся, переходи в плейлист по Вальхейму. Все есть по ссылочке и данным а, видосиком. Что, ребят, нужно для постройки? Во-первых, нам нужны ресурсики, которых мы, в принципе, уже запасли. И вот в этой тачечке у нас должно хватить ресурсиков для постройки. Да, здесь у нас и камушек, здесь у нас, значит, и дерево. Также у нас здесь а, цельная древесинка а, для постройки более прочных сооружений. Вот, ребятки, как раз-таки из нее мы и будем сегодня вбивать те самые сваи для нашего пирса, которые нам а, пригодятся. Помимо всего прочего... З... Помимо всего прочего, викинг, не забудь, конечно же, покушать перед работой, потому что сил тебе потребуется немерено на постройку этого причала или же пирса. Ну что ж, ребятки, помимо основных инструментов, которые у нас уже имеются, нам потребуется также взять с собой мотыгу на всякий случай. Это, ребят, на тот случай, если вдруг придется равнять а, землицу да вокруг нашего пирса, чтобы более-менее грамотно все а, строить. Поэтому, ребятки, берите все инструменты, которые я вам подскажу. И также, ребят, нам потребуется наша мотыга, точнее не мотыга, а кирка для того, чтобы... можно можно было убрать лишние камушки, которые также будут мешать а, заплывать нашему а, судну на наш с вами а, пирс. Вот этот, например, камушек будет здорово мешаться. Я понимаю, что я его целиком и полностью не смогу убрать. Лишние, ребятки, все убирайте, да, вот эти вот ненужные камушки, которые здесь торчат. Хотя бы макушечку мне сбить с этого камушка, а там уже посмотрим, что нам будет мешать. Вот здесь, кстати, тоже можно еще а, что-то доубрать, я считаю. Так, не получается у меня взять кирку, здесь уже мы слишком а, глубоко... Заплыли, да, не получается, ребят, работать Киркой в воде, поэтому здесь нужна Очень тонкая а, работа Надо как-то извертеться, запрыгнуть на макушку Этого камушка, да, повысить Навык плавания, но вы, ребят Не думайте, что будет все так просто и вам легко И у вас легко получится построить Пирс, нет, это, ребят, череда испытаний Через которые просто-напросто приходится Проходить через пот, боль И кровь нам придется, ребят, пройти, чтобы построить Этот пирс, где-то, ребят, нас будет Подкидывать вот так вот волнами, но мы Не сдаемся, где-то будут Ребятки, нам мешать монстры. Но мы, черт возьми, не сдадимся и построим рано или поздно этот наш с вами а, пирс. Так, ну что ж, поехали, ребятки, поплыли точнее к берегу. Ой-ой-ой, уже начинаю, ребят, захлебываться. Как неудобно-то, а все-таки без пирса. А как вы будете доплывать до лодочки, собственно, вопрос? А вот так и будете, ребятки, схлебая, как говорится, своим забралом а, воду и теряя свое ХП. Чтобы такого не произошло, братишка Скретч сейчас построит а, пирс. Ну что ж, друзья, давайте начнем потихонечку, поэтапно на все. Где-то тут были компании. Для построечки, так, возьмем немножко вот этого, вот этого Верстачок поставить вообще вот здесь вот на этом камушке Идеальное просто место для расположения э, верстачка Вот на этом камне, кстати, наверное, можно будет даже и маяк забабахать при желании Но это, ребятки, все в процессе Есть такие планы у братишки Скрэча, но это все в процессе реализуется Да, ставим мы, ребятки, вот таким образом, чтобы он максимально далеко у нас доставал И наш пирс этот верстак охватывает целиком и полностью, и на любую длину практически мы сможем его а, выстроить. Так, от этого моста, значит, от начала мы сделаем вот такие вот... А, вот такие вот балочки вперед. Ой, что-то я как-то криво поставил. Давайте будем как-то более-менее прямо все это дело располагать. Да, вот такую вот одну мы поставили. Раз. И вот такую вот а, вторую с этой стороны тоже мы сейчас а, поставим. Два. Есть такое дело. А, вообще, ребятки, следите за прочкой вашей конструкции, да. И а, пользуйтесь такими плюшками. Есть у нас зеленая, крепить можно. Есть у нас желтая... Оранжевый или красный крепить уже нежелательно, у вас конструкция обрушится. Вот чтобы эту конструкцию, ребятки, а, укрепить, старайтесь, стройте балки где-нибудь вот тут вот а, пониже, например. Да, вот сюда, например, можно пониже воткнуть а, бревно. Сейчас у меня, ребятки, только надо найти. Вот, ребят, отлично. Как видите, я тут немножечко разровнял территорию на своей базе. А, немножечко очистил ее от травы. А, большие планы у меня здесь. Здесь с этой стороны будет свинарник, а возможно даже огород. С этой стороны тоже что-нибудь построим, например, какое-нибудь какое специальное помещение для порталов и так далее. Ну все, ребят, в процессе. Самое главное наше сейчас направление это построить а, пирс или же а, причал для наших судов, чтобы мы могли легко и просто швартоваться здесь. Еще и качка у нас, друзья. А когда на море качка... И бушует ураган. Так, ну это, ребят, песня не о том. Нам надо вот сюда вот вбить свои. Свай... Ай-яй-яй-яй-яй, не тут. Во! Вот теперь, ребят, только спел песню и сразу же все у нас стало на свои места. Кстати, зритель, если ты не в курсе, дам тебе некоторый совет по строительству всего этого дела. А, у нас есть несколько цветов. Сигнализирующих о, о прочности устанавливаемой тобой конструкции Есть несколько, да, один, ребятки, цвет, это синий цвет И он у нас появляется только тогда, сейчас попробую продемонстрировать Когда мы ставим наши с вами объекты в землю Вот, ребят, выделены синим цветом, означает, что у нас объект находится на земле То есть или же заземлен и у него самое максимальное прочность если же у нас объект куда мы хотим прикрепиться зелененький значит у него 75 процентов прочки если же у нас объект оранжевый значит у него 50 процентов прочки ну и красный тип ребятки это самая маленькая Самый маленький процент прочности 25 к красным. Крепить уже ничего нельзя, потому что все будет а, рушиться. Эх, как же все-таки круто, что я в прошлом видосике своем построил офигенный а, заборчик. Да, мне здесь теперь никто не страшен, а, никто меня не достает. Разве что вот здесь вот какой-то упырь пытается моих свинок, я смотрю, совратить. А ну пшел отсюда, грязный хмырь. Да, ребят, тут еще пока у меня ничего не перенесено, Планирую вот эти все постройки Переносить потом вовнутрь Этого заборчика, то есть в мои владения Да, ребятки, я о чем, собственно говоря Заборчик, это, ребят, круто, защита обязательно нужна И когда вы только построите Защиту, вы сразу же забудете о лишних а, Проблемах, кстати, гайд По тому, как правильно построить, да, вот это все Дело и как это сделать, есть на моем каналчике в плейлисте вы можете Все найти, переходите, ребятки, в плейлист Приятного просмотра, а мы продолжаем Дальше строить а, пирс что-то нас сегодня не погодится, я смотрю, а. Но это не страшно. Для настоящего хардкорного викинга а, дождь вообще не страшен. Итак, с полом мы закончили, все вроде ровненько, все хорошо. Ну давайте теперь побеспокоимся о а, небольших а, спусках. Пирста мы построили, самое главное теперь защитить его от сгнивания, от подгнивания. А для этого нам, ребятки, потребуется крыша, конечно же. Вот эту самую крышу мы сейчас, сейчас с вами и а, построим. Для того, чтобы поставить грамотно крышу, потребуется цельная древесина. Они в маленьких количествах, поэтому давайте сходим, сейчас побыстренько нарубим цельные на древесинки и вернемся обратно. Как-то быстро мы забили свой инвентарь, ну да ладненько, я думаю, что хорошего понемножечку. А, того количества древесины, что мы добыли, должно хватить для постройки оставшейся части а, пирса. Ни хрена себе здесь шторм разгулялся, и как же я теперь в портал свой попаду? Давайте-ка посмотрим. Там портал-то мой не залило? Нет, вроде бы стоит на пригорочке. Итак, идет дождь, и наш мостик начинает... Намыкать и терять, конечно же, свою а, Прочечку, давайте это с вами и проверим Да, давайте берем, ребят, просто молоточек И мы видим, что уже наш, наш мостик Немножечко а, подгнил Не стоит, ребятки, разочаровываться при этом а, Структуры, которые гниют Они гниют только на 50% а, До конца у вас это все не сгниет И не развалится на самом деле Так, что-то стемнело очень резко. пойду я, наверное, просплюсь сначала, ребят. Потом уже на следующий день все продолжим. Не надо, ребят, загонять себя, знаете, как коня. Так, ну что ж, пирс почти готов. Осталось только э, достроить вот эту его часть, где швартоваться будут наши корабли, с которых мы будем сходить э, на берег. Та-дам, друзья, работы по постройке пирса, в принципе, э, закончены. С этого пирса можно хоть на корабль, знаете, садиться, хоть рыбачить, ловить э, рыбку, да все, что угодно, ребят. Пирс это, конечно, нужная полезная штучка и, конечно же, лучше с ним, чем без... А, него. Ну что ж, зритель, вот такой вот получился гайд по постройке пирса. А, что, ты думаешь по по... что ты думаешь по поводу этого видосика? Пиши, пожалуйста, свое мнение. Если же ты считаешь, что братишка Scratch недостаточно предоставил информации по постройке пирса и что можно еще лучше улучшить, то также, ребятки, пишите в комментариях, сообщайте. Все непременно читаю и на все постараюсь ответить. Также, зритель, если у тебя есть какая-то крутая идея относительно а, видео по Вальхейму, а, также предлагайте мне в комментариях и, возможно, в следующем выпуске я опубликую вашу